Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Иногда в еде самые немыслимые сочетания дают потрясающий результат, запоминаются надолго и становятся неотъемлемой частью нашего обеденного меню. Для меня это сочетание творога и баклажанов. Лично мне оно пришлось очень по душе. Может быть, полюбится и вам. Баклажаны нарезать на пластины по 4-5 мм и вымочить их в соленой воде, обсушить обжарить на сухой горячей сковороде с двух сторон. Масло оливковое я добавляю, когда баклажаны уже готовы. Совсем немного. С нескольких пластин снимаю кожицу и режу их на мелкие кусочки. Творог измельченные баклажаны, панировочную крошку, чеснок и зелень нужно тщательно соединить между собой. К зелени я добавляю несколько листиков базилика. Он здесь очень к месту. Посолить и поперчить по вкусу. Эту смесь я заправляю оливковым маслом. Это придает блюду прованские нотки, но масло можно заменить и майонезом. Все по вашему вкусу. Готовую начинку Выкладываю на пластике баклажанов, равномерно распределяю ее по всей длине, посыпаю тертым сыром и закручиваю в рулетики. Таким образом поступаю со всеми баклажанами. Форму для духовки смазываю растительным маслом. Заливаю на дно томатный соус, если такой остался у меня с зимы, или просто перетертые свежие помидоры. Выкладываю в блюдо рулетики и заливаю их остатками соуса. Присыпаю тертым сыром. Запекаю 20 минут при температуре 180 градусов. Я даже не знаю, в каком виде, холодном или горячем, это блюдо вкуснее. Но это очень и очень вкусно. Пробуйте, готовьте. А я вам говорю, бон аппетит и абьенто.